Всем привет, друзья, а также привет гостям моего канала. Вчерашний день прошел плодотворно. Мы попали в очередной финальный стол. Заняли второе место. В принципе, поздравляю себя с этой победой. Финальный стол подошел к тому, что я был чип-лидером. В принципе, у меня где-то полтора миллиона фишек, около двух, что-то так припоминаю. И в Хэдзапе мы встретились с игроком, который, в принципе, активно играл, не сильно специализируюсь я по хедзапам. В принципе, алын мой уже, когда я пошел, я уже предположил, что, в принципе, там уже будет фул хаус. В принципе, игрок колировал мои ставки, мои подъемы. Ну, так сказать, свободно я сыграл. Ну, в принципе, второе место тоже похвально, с чем я себя и поздравляю. Также хотел выразить огромную-огромную благодарность программе Poker Stars всем сотрудникам, кто помог обработать данное видео. Также хочу сказать спасибо, что PokerStars обратил внимание на мой канал и стал обрабатывать мои финальные столы. Поэтому я очень рад, что, не знаю сказать, что это сотрудничество. Ну, благодарен программе поки stars и всему коллективу а мы давайте отправляемся смотреть данное видео всем желаю приятного просмотра подписывайтесь на канал ставьте лайк максим well winning over 50 dollars. Here are some of the key hands from your tournament. In the middle of the tournament, you went on a wild adventure. Two players as we go to the flop. Just one pair at the moment. That's two of a kind. Big bet fight here, more than what's in the pot. Moving all in. Stacks McNasty over here. Calls pretty quickly. That's a pair. Behind at the moment. We'll need to improve. I'd rather be lucky than good. Two cards to come. The turn changes nothing. Come on, river. It's a ten. Hoochie mama. Two pair is the winner. What a roller coaster of a hand at the final table of the tournament, you are ready to risk it all. Two players going to the river. A full house. Boat. Sneaky little check there. Tighter than a drum. That's an all in. Calls pretty quickly. Like a nerd with a hot chick's phone number, he calls immediately. A full house ships it. Double up, uh, uh, double up. And now we come to the moment when your Tournament Journey reached its end. This is the moment... ...doesn't have the best hand and is eliminated. Bad luck on your Tournament Exit, but still, second place. Congratulations, And we hope to see you back at the tables very soon. Вот с таким успехом, друзья, закончился для нас турнир. Опять же говорю, что поздравляю со вторым местом. Очень рад данной победе. Турнир длился там чуть больше трех часов. В принципе, турнир турбированный. Ну, в принципе, было все хорошо, все складывалось. И такой результат мы поимели. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.